А По всему северу страны от Архангельска до Камчатки сильнейшая за десятилетия магнитная буря вызвала яркие полярные сияния. Из Екатеринбурга репортаж Кирилла Бортникова. Северное сияние во всей красе на Чукотке. Даже среди жителей Чукотки такое небесное явление вызвало бурю эмоций. Ух, красота-то какая! Камера не передает вообще, все сверкает. Для Якутии северное сияние явление привычное. Но таких ярких красок прямо над городом здесь не видели уже давно. Я впервые вижу. Что говорить про Южный Урал, где прошлой ночью небосвод тоже окрасился в зеленые цвета. За тысячу километров от полярного круга это явление редчайшее. Причиной стала самая сильная магнитная буря последнего десятилетия. За ней сейчас наблюдают астрономы всего мира. Мы находимся сейчас в фазе подъема солнечной активности. И... и... Самый максимум придется на 2024-2025 годы. То есть это еще несколько лет будет подъем солнечной активности. Полярное сияние ⁇ результат вторжения в верхнюю атмосферу Земли солнечного ветра, потоков заряженных частиц. С полохи в небе могли наблюдать жители Архангельской области, Коми, Ханты-Мансийского округа, Ямала. Не менее яркая картина в Красноярске, Магадане, Чукотке, Камчатке, также на Урале, в Санкт-Петербурге и даже почти на берегах Байкала. В ближайшие выходные шансы увидеть зов полярной звезды. На Именно так называют сияние народа севера. Очень высоки даже в средней полосе страны. Главные условия — ясная погода, отсутствие искусственного освещения, которое мешает наблюдать ночное небо и немного удачи.